Дети – это будущее каждого государства, и с этим трудно спорить. Ведь от того, как государство позаботится о своем подрастающем поколении, зависит завтрашний день нашего общества. Столь актуальная тема объединила в едино будущих учителей с разных уголков страны на Международной Олимпиаде по педагогике права ребенка в современном мире. Данное мероприятие посвящено выдающемуся польскому политологу, писателю и общественному деятелю Янушу Корчику. 5 апреля Международная Олимпиада торжественно открылась свои двери в стенах Института психологии и образования Казанского федерального университета. Известно, что Януш Корчик погиб вместе с двумя стами своих воспитанников и двенадцатью педагогами Сиротского дома из Варшавы в 1942 году. Он стал жертвой фашизма, он стал жертвой нацизма. И сегодня говорить об этом тоже очень и очень важно, очень и очень актуально. В мире неспокойно и тяжелее всего, конечно же, детям. На открытии Олимпиады участники поближе познакомились с будущими иногородними коллегами, проявили интерес к культуре и истории Татарстана, а яркие номера творческих коллективов Казанского федерального не оставили равнодушным никого. Следующим и основным этапом Олимпиады является представление и защита своих исследовательских трудов, которые ребята презентуют в лагере «Яльчик». Все эти проблемы, несомненно, требуют незамедлительного решения. Затронули важную проблему суицида и э, средства коммуникации. Люди не замечают друг друга, не умеют общаться, поскольку всегда в своих гаджетах. Я хотел бы, чтобы каждый ребенок обрел свою семью. Вот эта проблема меня больше всего беспокоит, так как большинство моих друзей – это те ребята, которые вышли из детского дома. Остается только добавить, что участие студентов в данной Олимпиаде способствует формированию знаний, умений, навыков и развитию личностных качеств. И, что немаловажно, Институт психологии и образования Казанского университета всегда готов поддержать подобные инициативы и принять активное участие в воспитании профессиональной компетентности будущих учителей страны. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.